24 января 2021 года произошла сильная авария в Краснодарском крае города Кропоткин на улице Мира, 91, в районе Филипповки, рядом с круглым магазином под названием Филиппок. По словам очевидцев, автомобиль наехал на бордюр, а затем улетел в дерево. В машине было два парня, они живы. Им крупно повезло, ведь по состоянию автомобиля видно, что выжить крайне мало вероятности авторемонту не подлежит. Будьте внимательнее, уважаемые участники дорог. Вот это да, авария на улице Мира, на Филипповке. Не трасса, так только... и офигеть. Блин. как так можно умудриться блин <смех> на такой не трасса ё-моё охренеть кабриолет а что за марка даже не поймёшь всё в Уже марка непонятная